Давай, поехали. В небе яичница жарится, Варится рыба И Я от жары словно пьяница, Шаткой походкой гряду Лето, никто не ругается Лето, вокруг всех поют Лето, и все обнимаются И Дружно живу. Люди вокруг улыбаются, из-под широких по и плавятся, как на печи пармеза. Лето, вокруг все купаются. Лето, с утра до утра. Лето. Лето, вокруг красота. Снова дожди проливаются, Снова идет с неба вода. Лужи моря разрастаются, тонут в воде города. Лето, цветы распускаются. Лето, жжет Скоро, но фразка читается. Скоро, Насти уйдет. Тучи куда-то отправятся. Плакать дни на напролет. Лето, девчонки влюбляются. Лето, не хочется спать. Лето подростки шатаются.